Привет, друзья! Вы на канале Viewstv. С вами Алексей Пузняков. На этом канале мы с вами обсудим полностью тему GPS-мониторинга. Мы с вами сделаем обзоры на разное оборудование. Мы научимся выбирать правильное оборудование. Мы, сделаем, мы развеем мифы, которые существуют о данном оборудовании. И поговорим с теми людьми, которые это уже применяют. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного про GPS-мониторинг. Пока!